Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир, как обычно по четвергам, открывает программа Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». Сегодня, как всегда, у Юрия очень, э, ну, во-первых, замечательно, во-вторых, э, мне действительно очень приятно видеть этого человека, э, в, так скажем, у нас в гостях. Но кто это человек вам представит, Юрий Гимельфарб? Добрый день, господа. Здравствуйте, Анатолий с наступающим вас Новым годом, рад вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, журналист, социолог Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, вот сегодня, 19 декабря 2019 года, прошла очередная большая пресс-конференция Владимира Путина. Вот, знаете, вот прежде чем задать вопрос, а что мы услышали, я хочу вам задать вопрос именно как журналисту. Что, объясните мне, пожалуйста, что это был за... Карнавал который, журналистов, который мы услышали, когда какие-то ряженые наряжались в какие-то э, костюмы карнавальные, которые э, демонстрировали непонятно что, вы понимаете, у меня сложилось ощущение, что это был какой-то, ну, если угодно, бразильский карнавал. Вот э, я, может, не прав, может, это так положено, но что это был? Ну, во-первых, во абсолютное большинство присутствующих из почти двух тысяч человек, которые были в этом зале, никакого отношения к журналистике не имеют. И не имели никогда. За очень редким исключением, там, один цимбалюк с Украины, из Украины, вернее, значит, одна девушка из BBC, которая очень точный вопрос задала, ну, еще парочку, может быть. То есть, ну, из почти 60 вопросов, ну, в общем, 3-4 было по делу. Остальное было, были вопросы в духе, одна очень правильно женщина сказала, что здесь за 30 секунд можно решить те вопросы, которые не решаются 30 лет. То есть, вот, и она, там одна девушка очень симпатичная, долго добивалась вопроса и попросила, чтобы Владимир Владимирович ей лично построил ветку метрополитена в екатеринбурге ну естественно путин сказал ну почему нет собственно говоря ну раз девушка просит значит мы построим конечно вот то есть это вот такого вот рода там кому-то что-то там больницу надо починить еще что-то то есть это безусловно вот такая но ну, было большое количество людей которые просто хоть и пришли для того чтобы поблагодарить владимир владимировича путина за то что он есть на свете вот это такая история то есть на самом деле это люди которые пришли решать свои вопросы такой вот, такие вот ходаки, да это вот такие вот так сказать чело, массовая всероссийская челобитная была. это одна история что касается зачем все это надо то в общем это была пока какая-то попытка поднять свой рейтинг который на самом деле я уже не раз говорил что он меньше 10 процентов у путина и кстати говоря я думаю, что вот тот анализ, мы с вами обсуждали до, до начала эфира, тот анализ, который вы сделали э, по соотношению лайков и дизлайков, показывает, что реальный рейтинг у Путина где-то, э, ну, чуть меньше 10%. Вот это реальный, тот, тот, который есть на самом деле, а не тот, который ему показывают э, с, такие вот э, социологи в погонах и, соответственно, то, что ему рисуют на выборах значит попытка вот поднять рейтинг показать что единственный человек который может решить какие-то вопросы в стране это путин если не путин то кто ну собственно вот и все все остальное те вопросы которые действительно были по существу путин обязательно как обычно врал он вот не может не врать он врет всегда Значит, его на вранье ловили, там немецкий журналист задал ему вопрос, как же так, вот вы в Париже сказали, что вы делали запрос по поводу э, экстрадиции э, вот этого убитого грузинского, журнали э, грузинского гражданина, которого убили э, в Берлине, а, а тут же пресси, э, э, э, этот самый министр иностранных дел э, Германии сказал, что никакого запроса не было, так кто же? Ну, Путин попытался выкрутиться, но ну, на самом деле было ясно, что он соврал, потому что действительно сказал, что запрос был, на самом деле запроса не было, но попытался как-то выкрутиться, сказал, что это были там переговоры спецслужб какие-то. Ну, ясно, что либо запрос был, либо запроса не было. Запроса не было, Путин соврал, это еще раз подтвердилось. Очень забавная была история, когда журналистка BBC задала ему вопрос по поводу дочерей. Как же так, это было потрясающе. Вообще, девушка, надо вам сказать, что вот это, это э, э, мастер-класс. Мы, э, конечно, э, так сказать, с таким э, некоторым пренебрежением относимся к тем людям, которые туда ходят. Но вот пара-тройка людей, мне очень понравилось, как себя вел э, украинский журналист Цимбалюк. Блестяще, сейчас тоже об этом обязательно скажу, потому что это тоже мастер-класс. И мастер-класс дала эта девушка, ее, ее ее зовут фарида из BBC. Она, значит, подняла, ну такая симпатичная девчонка, значит, она подняла плакат с надписью "Семья". Путин видит красивую девушку, надпись "Семья", думает, сейчас вот ему под конец пресс-конференции удастся поговорить о семейных ценностях. Ага значит девушка э, как только получила микрофон она тут же так сказать сняла маску э, доброй пушистой красавицы и под ней под этой маской обнаружилось чудовище которое задает путину вопрос по поводу его дочерей причем четко э, просто фехтовальные уколы были фехтовальные удары были совершенно то что она про бизнес этих дочерей потом и задала вопрос когда же эти две женщины наконец явят свои личики миру и признаются что они э, дочери путина э -э, было удивительно приятно смотреть на лицо путина потому что улыбка которую он в этот момент изобразил на своем лице было ясно что он очень хочет в данный момент эту девушку так сказать э, быстренько застрелить но неудобно было народу много свидетелей поэтому вынужден был отвечать и в конечном итоге э, нес абсолютную пургу и э, так и не сказал, его это дочери, не его это дочери, хотя всем было ясно, что его. Ну, в общем, вот на реальные вопросы, ну и Цимбалюк, конечно, молодец. Э, до этого был вопрос Первого канала, который жаловался на то, что российских журналистов не уважают во всем мире, значит, на это Цымбалюк, который украинский журналист, который сразу после этого выступил, сказал, что, ну, вот я в России себя нормально чувствую, мне пока никто не мешает, но я думаю, что если бы наши танки украинские стояли на Кубани, то ваше отношение к нам бы изменилось. То есть, на самом деле, вот на реально... и Путин, конечно, поплыл, Поплыл, когда вас спросил, как же так? В минских соглашениях ни о каких э, республиках ничего не сказано, а вы все время говорите о каких-то республиках. А, значит, и ответ Путина потрясающий, конечно, в, в том смысле, что, а, значит, ну да, да, еще он сказал насчет военной техники, которая там есть, бронетехника, откуда она у шахтеров и трактористов. На что Путин сказал, что, ну как, это же Дружественные государства могут передавать, и теперь эта техника уже не их, а именно, так сказать, ну, это в духе того, как он говорил в свое время про то, что э, все эти танки и бронетранспортеры можно купить в любом э, сельском магазине. Э, значит, это все, вот, э, на самом деле, как только Путин сталкивается с реальностью, то он плывет, он ничего не знает о стране он ничего не он ничего не может дать стране и это было видно в те моменты когда ему задавали реальные вопросы это было видно еще больше это было видно когда выступали вот эти вот псевдо журналисты наряжающиеся в карнавальные костюмы вообще конечно откровенно говоря юрий вы знаете главное чувство это конечно чувство стыда то есть как как мы да. допустили что у нас из страны сделали вот такое вот посмешище и когда действительно после вот э, после после этой э, этого шоу после этой э, пресс-конференции э, вдруг раздались э, выстрелы раздалась стрельба у здания фсб то это означало следующее вот э, этот э, очаг нарисованный на э, двери в коморке папа Карла, он внезапно проткнулся этот картонный очаг и обнаружилась какая-то реальность вот реальность это стрельба у фсб вот это реальность а все что было четыре с половиной часа на пресс-конференции так называемой путина это была вот так это был такой вот э, картонный очаг который нарисован на стене вот а реальность она вот такая поэтому стыдно противно ну в общем э, с этим какое-то время еще придется жить. Но один вопрос, именно касающийся содержания пресс-конференции, вот Путин уже задали вопрос по поводу изменения Конституции, и он сказал, что из 81 статьи Конституции надо убрать это двусмысленное слово подряд, то есть не более двух сроков. Как это понимать, Игорь Александрович? Вот давайте так. Мы все привыкли, что, как писал наш гимнописюк Сергей Михалков, готовы мы уже за указание считать обычное чихание. высшестоящего лица, означает ли это, что завтра Государственная Дума изменит 81-ю статью Конституции? В каком направлении? Ну, во-первых, начнем с того, что э, слова для Путина ничего не значат. Путин говорил, что ни в коем случае мы никакой Крым присоединять не будем, и тут же присоединил. Путин говорил, что никакой пенсионный возраст повышать не будем, и тут же его повысил. То есть это все, это все так сказать, понимаете, если для дипломатов слова, как известно, служат для того, чтобы скрывать свои мысли, то для чекистов слова служат для того, чтобы дезинформировать и врать. Слова это информационное оружие. Вот это средство вербовки, это средство, средство спецоперации, это средство, средство дезинформации и так далее. Вот слова для специалиста профиля Путина, они значат вот это. Поэтому, ну, проще говоря, соврет, недорого возьмет. Во-вторых, на самом деле, а зачем ему нужен второй срок? Он уже 20, он уже 20 лет правит страной. Ему э, второй срок никакой не нужен, у него уже двадцатый срок или там шестой или седьмой, я не знаю, там можно по-разному считать. Э, значит, э, это <соспитут> э, что касается проблемы двадцать -го года, то она, конечно, вторым и, там третьим или десятым сроком не решается. Э, она решается иначе. Э, вот эта вот лукавая формулировка два срока подряд, она была уже использована и путин как все использованное вот он использовал там, условно говоря использовал ельцина выкинул его на помойку использовал березовского выкинул на помойку вот он использовал уже, уже эту э, формулировку лукавую теперь ее можно выкинуть теперь ее можно выкинуть то есть на самом деле это потрясающая совершенно вещь то есть э, вот эта вот формулировка действительно лукавая действительно очень смешная вот она, Он сейчас заявляет, что значит, ее можно убрать ну, так он, он благодаря этому этой формулировке сидел Столько лет В том числе Поэтому сейчас ее можно убрать Он будет решать эту проблему иначе Ясно, что не через эту формулировку Он будет решать эту проблему иначе как он будет решать, мне как-то даже немножко скучно гадать, потому что, ну, найдут, найдут решение вопроса. Изменят Конституцию, одновременно э, вставят туда чего-нибудь, перераспределят полномочия между э, там, правительством и президентом, сделают президента, как в Германии президент, да, например, так сказать. Ну, в общем, фигура достаточно представительская. Значит, сделают из президента там, японского императора или, кита или британского королевы, то есть такую представительскую фигуру. Себя назначат каким-нибудь там, я не знаю, елбасы русским там ведут монархию, там не случайно там он дочерей своих очень <тас> старательно, так сказать, поднимает. Вот. года сейчас довольно бессмысленно. ну Все говорят о проблеме о возможности союзного государства с Беларусью, но. Я думаю, что единственный способ для того, чтобы эту проблему решить, через Белоруссию, имеется в виду проблему 2024 года, решить с помощью Белоруссии, для этого придется совершить ну, самый серьезный теракт за, все, за весь период существования Путина, это, конечно, решить окончательное решение проблемы Лукашенко вот ну не уверен в том что не уверен в том что ликвидация какого-никакого а главы государства европейской страны это все-таки ну какой-то ну понятно что никаких преград в этом смысле для путина нет но тем не менее я думаю что он понимает масштабы сдержек вот поэтому думаю что этого не будет но поэтому я думаю что скорее всего при жизни лукашенко какого-то решения проблемы 24 -го года через союзное государство, скорее всего, не произойдет, значит, будет какое-то изменение там, Конституции э, в России, присоединят еще кучу э, республик, сделают союзное государство э, с участием э, ДНР, ЛНР, э, значит, э, Южной Осетии и Приднестровья, Значит, еще там Абхазию присоединят, сделают союз э, каких-нибудь там республик, исходя из этого. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что они еще что-нибудь придумают. Единственный вариант, который я исключаю полностью, просто полностью совсем, это уход Путина из власти в 2024 году. Если он к тому времени будет еще жив, то я думаю, что э, его уход от власти э, абсолютно невозможен. Ну, если, опять-таки, не по крайней мере, добровольный уход. Если не случится чего-то, что э, в конечном итоге э, заставит его уйти уже недобровольно. А, а вот смотрите, э, Игорь Александрович, вот э, в интервью Deutsche Welle немецкий журналист Манфред Man Квилинг, он сказал, э, по сути дела, страшную вещь. Э, комментируя э, пресс-конференцию Путина, это шоу, к которому нельзя относиться серьезно. Вот э, вопрос. Вот, э, То есть, по сути дела, Путин был назван клоуном. Вопрос. Как вы считаете, насколько эта точка зрения распространена на Западе и будет ли иметь это какие-то последствия для имиджа нашей страны? Ну, э, значит, на самом деле э, немецкий журналист сказал совершенно банальную вещь. Я думаю, что мы все это понимаем. Считать в данном случае Путина клоуном или там, шоуменом или конференсье это уже вопрос, ну я бы сказал, такой искусствовеческий. Да? Это вот вопрос определения жанра. Я не считаю Путина клоуном, я думаю, что он э, все-таки, да, он, безусловно, э, шоумен, это вне всякого сомнения, но я здесь не, не уверен, что он клоун. Э, но то, что это шоу, это очевидно совершенно, по сути дела, и я тоже, когда вы меня спросили, что это было такое, я тоже считаю, что это шоу, безусловно, вне всякого сомнения. Э, насколько эта точка распространена на Западе, я думаю, что вопрос в словах. Я думаю, что все понимают, что из себя... Вообще вопросы хуй из мистер Путин, по-моему, уже никто не задает. По-моему, уже все поняли, кто это такой. Но все-таки за 20 лет можно, могло дойти даже до, так сказать, самых длинношеих граждан на Западе. Я думаю, что все это уже на этот вопрос ответили. Что касается реноме, имиджа нашей страны на Западе, то... Ну, здесь тоже более-менее уже э, все понятно весь вопрос заключается в том насколько э, это понимание э, конвертируется в какие-то действия вот здесь у меня есть очень сильные сомнения потому что на самом деле э, что из себя представляет путин э, хорошо понимает там и меркель и я надеюсь макрон и все остальные но реал политик э, значит вот понимают и что вот это вот наличие ядерной заточки, причем многочисленных ядерных заточек, рассредоточенных по территории Российской Федерации, это серьезный фактор. Никто здесь серьезно меры какие-то принимать не будет. Значит, люди, а есть огромное количество бенефициаров от существования путинского режима начиная от многочисленных предпринимателей и кончая огромного количества огромного количества людей которые ну вот как шредер вот таких шредеров больших и маленьких по э, западной европе по соединенным штатам америки и других странам рассыпано огромное количество и это серьезная сила причем это не только предприниматели, это политики это эксперты, это э, профессора различных исследовательских институтов, их очень много. Масштаб вот этой вот э, купленной элиты, западной прежде всего, он очень сильно недооценен. Я думаю, что когда путинский режим гикенса, это рано или поздно произойдет, то расследования его преступлений, которые очень, займет очень много томов, они будут поражать воображение. А хорошо, тогда вернемся к российским делам, вот уже несколько дней в социальных сетях было задолго до пресс-конференции замечено, ну если угодно такой термин, превентивное раздражение, вот самим фактом этого шоу. Вопрос, а будет ли иметь это раздражение какие-то последствия внутри страны? Ну опять-таки раздражение есть, и вот э, та блистательная совершенно картинка, которую вы мне показывали до нашего эфира, а я а я заглянул сейчас на э, сайт России24, посмотрел, что э, все-таки 49 тысяч лайков там, оста дизлайков, наверное, осталось, то есть там, если не ошибаюсь, э, накрутили все-таки Путину 13 тысяч лайков, то есть 13 тысяч плюсов, и 49 тысяч дизлайков, причем дизлайки скручивали, а лайки накручивали. То есть я думаю, что когда я говорю, что при, в пределах 10% у него рейтинг, я очень сильно э, делаю большой комплимент Путину. Я думаю, что рейтинг у него намного ниже. Причем в комментариях нет ни одного позитива. В комментарии, ну, их можно цитировать, это тоже интересное занятие очень. Вот. Но комментарии там, ну, те, которые можно цитировать, в основном там матом, конечно. Но ни одного, ни одного доброго слова. То есть, на самом деле, Путин, конечно же, надоел. Путин, конечно же, раздражает. А вообще вся эта путинская банда, она надоела безумно его попытки э, каким-то образом понравиться, они вызывают раздражение э, то есть понимаете э, вот он сейчас пытается он пытается там э, косить под блатного значит вот это его вот знаменитое э, донбасс не гонит понимаете то есть такой вещей что человек вот сейчас вот просто сделает эту самую э, уголовную распальцовку так сказать э, начнет кидать пальцы веером то есть это но это потрясающе, это смешно, это отвратительно, то есть э, человек, э, ну действительно, он просто не попадает, вот Путин не попадает в народ, Путин не попадает сейчас в население, Путин не попадает в свою собственную аудиторию, то есть уже... И ядерный электорат Путина, который, так сказать, в свое время его поддерживал, мне кажется, сейчас. Но ну, остались только те люди, которые прямо вот сейчас, в настоящий момент, находятся на службе и которые просто непосредственно в данный момент что-то от этого имеют конкретно. Не опосредованно, а прямо конкретно. На зарплате или э, благодаря каким-то другим поощрительным механизмом вот они в этот момент поддерживают как только я думаю что как только так сказать он э, значит приходит домой снимает погоны снимает так сказать э, свою там наплечную кобуру и э, бронежилет в этот момент он тут же тоже ст становится нормальным человеком и тоже ругает путина это вот мне кажется сейчас массовое настроение то есть путин сейчас держится только на насилии только на лжи и только на абсолютном патологическом совершенно бессилии российской оппозиции. Вот это вот, но ну, мне кажется, главная, главное, э, главное, сказать, опора путинского режима – это та тотальная импотенция российской оппозиции, которая возникла в результате тотальной же зачистки всего политического, медийного, экспертного и гражданского полей. Игорь Александрович. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать вам, нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». И, как всегда, в, в этом сегменте э, наши гости обязательно э, ответят на ваши вопросы, или, по крайней мере, постараются. Поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Еще раз, 847-400-5200. Господа, если вы позволите, у нас уже есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уважаемые ведущие, вы Путина, я могу это понять. Но я хотел бы знать, что вы предлагаете вместо него и какую программу. Спасибо, Феликс. Господа, я предлагаю принять еще один звонок и потом уже ответить на оба вопроса, если вы не возражаете. Добрый день, вы в эфире. А, у меня такой вопрос. Как вы относитесь ä, к тем прогнозам, которые дает политолог Соловей? Его можно понять так, что следующий год для России о, последний, ну и для Путина, том, естественно. <клагодарить> Насколько это вот ваше мнение на этот счет? Спасибо большое. Прошу вас, господа. Игорь Александрович, ну, начну со второго вопроса поскольку он очень простой что касается политолога соловья то это человек который не является политологом он является политтехнологом и специалистом по связям с общественностью то есть это как бы пиарщик и каждый раз надо понять в свое время несколько лет назад когда он был в ток-шоу соловьева он обслуживал э, путинский режим и, в частности, выступал с очень большим одобрением Сталина, говорил о том, как замечательно Сталин, так сказать, привел нашу страну к успехам, то есть был таким совершенно откровенным сталинистом. Сейчас у него сменился заказчик, он сейчас выступает в качестве пресс-секретаря оппозиции, пресс-секретаря протеста, вот он постоянно сейчас делает какие-то прогнозы, в частности, ссылаясь на какие-то тайные известия из администрации президента, на какой-то инсайт, постоянно делает какие-то прогнозы. Прогнозы такого рода очень удобно делать, потому что пройдет год, никто не вспомнит. Ну вот я просто предлагаю проанализировать какие-то вещи, которые прогнозировал Соловей. Но мне кажется, это достаточно безответственная вещь, потому что Россия абсолютно непредсказуемая страна. Что будет через год, очень трудно сказать, вероятность того, что что-то... Вообще, если каждый, каждый день прогнозировать, что пойдет дождь, то когда-то попадешь. Если каждый все время говорит, что в ближайшее время, так сказать, режим сменится, будет катастрофа, будет кризис, то когда-нибудь попадешь. Не, предсказания, не не не сбыть не сбывшиеся предсказания они а обычно ну, это как с вангой как с очень многими как с нострадамусом очень многие слова так сказать пропускаются а если человек случайно попал ну вот говорят что вот пророк поэтому я бы как к этому ну, сдержанно хотя говорит он очень красивый, он талантливый человек яркий что касается первого вопроса то понимаете тут какая история дело в том что когда что мы предлагаем вместо путина значит ну вот я лично не уже более четверти века не занимаюсь политикой я журналист вот примерно в конце 1995 года я ушел из политики и больше к ней не возвращался никогда поэтому говорить о том что мы предлагаем вот я или мой собеседник юрий это не очень корректно потому что мы журналисты значит и мы не претендуем на роль президента да значит для меня совершенно очевидно что в фашистской диктатуре можно противопоставить только одно но на, ну, у нас в стране фашистская диктатура э, с некоторыми особенностями она еще и террористический характер носит э, вот, но э, если говорить о том что ей при, противопоставить ей можно противопоставить современное демократическое государство э, с разделением властей со свободной прессой с торжеством закона э, с э, ситуацией при которой в, воры особенно круп, крупные должны сидеть в тюрьме вот что мы предлагаем. Это очень простая история, на самом деле. Так живет э, большинство тех стран, которые, в которых э, продолжительность жизни на, э, лет на 10-15 дольше, чем в России. В которых э, уровень жизни, несомненно, выше. Нормальные пенсии, э, сведена к минимуму коррупции и так далее. Есть нормальная медицина и здравоохранение. Вот что мы предлагаем. Это очень простая вещь, на самом деле. Вопрос, как э, конкретно сменить Путина. Ну, здесь есть два варианта. Либо он, Режим просто рухнет И Россия разобьется на несколько мелких кусочков В результате Серьезной национальной катастрофы Либо все-таки Удастся каким-то образом так сказать, Создать такую ситуацию Когда Путинское окружение вынуждено будет Его каким-то образом От власти отстранить И в стране в общем, Начнутся, начнутся какие-то перемены вот, собственно говоря, что мы предлагаем. Каждый из нас делает свои усилия для того, чтобы тот или иной вариант демонтажа путинского режима произошел. Если у вас на дороге лежит здоровенная туша, разлагающийся труп, то вопрос, что вы предлагаете, он содержит только один простой вопрос. Ответ. Надо убрать этот разлагающийся труп с дороги. Господа, спасибо огромное. Еще. Дело в, том, в чем у меня было интервью на канале с Валерием Дмитриевичем Соловьем. Я задал ему вопрос, какими конкретно методиками вы пользовались для того, чтобы делать такие прогнозы? Я в прежней своей профессии программист, поэтому ну, немножко вот в этом ключе мысли. То есть человек конкретно, Я говорю, какие конкретно научные методики? Я говорю, это инсайт, Это научные методики. Если да, то какие? Э -э, Валерий Дмитриевич очень деликатно ушел от ответа. Э -э, я ни в чем его не обвиняю, не ругаю. Я с уважением отношусь к Валерию Дмитриевичу Соловьеву, но я констатирую факт. М методик, подчеркивает слово, методик, Расчета или анализа для того, чтобы говорить, что в 2020 году кардинально изменения ситуации в России представлено не было. Давайте, господа, мы будем рассуждать научно и ориентироваться не на то, что сказала бабушка Ванга или Дедушка Нострадамус, или еще кто-то. А давайте мы все-таки будем трезвомыслящими людьми. Вот вот. Как... Уважаемый Юрий и уважаемый Игорь Александрович, все линии просто разрываются, поэтому я предлагаю принять пару звонков и послушать, что наши радиослушатели э, хотят сказать, ну а потом будем отвечать на их вопросы. Давайте мы это сделаем. Добрый день, вы в эфире. Алло. Говорите, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я могу задать вопрос? Да, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы ваш гость прокомментировал события в Беларуси, Выброс этих СМИ об унистажении политик 20 лет назад в Беларуси. Гончара, Захаренко, Карпенко. Не может... Возможно, это какой-то ход Путина для того, чтобы, так сказать, завладеть Белоруссию. Как, вы считаете, как он считает ваш гость? Спасибо, okay, спасибо большое, господа. Давайте примем сразу еще один звонок и потом уже ответим на оба вопроса. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Игорь Александрович, я на одной из линий интернета видела ролик, ну, там где, это на Собис Ньюс было, но я не помню, кто это сказал. Конкретно, что у Путина очень серьезное заболевание, рак прямого кишечника, и подтверждение этого, как бы он говорил, что одна из дочерей этим вопросом занимается. Вот можете ли вы что-нибудь сказать по этому поводу, или это просто, ну как говорится, дезинформация? Спасибо. Спасибо. Итак, прошу вас, господа. Игорь Александр. Что касается второго вопроса, для меня это очень простой вопрос, потому что на него очень простой ответ. Я не знаю. Я не являюсь лечащим врачом Путина, я вообще не являюсь врачом, и поэтому этот вопрос, к огромному моему сожалению, я вынужден, так сказать, сказать, что я просто не могу комментировать, поскольку я не собеседник в таких вопросах. Не знаю не владею никакой информацией. если ну слышал что-то но я стараюсь вот <как> отвечать за свои слова а, значит а, что касается первого вопроса а именно по поводу беларуси то а, по крайней мере а, те мои представления и а, сведения и знания и информация от разных источников которые я имею по беларуси показывает что все-таки на сегодняшний момент а, Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси, контролирует. А, насколько он, су, насколько Путин может взорвать эту ситуацию, а, у меня есть сомнения, потому что а, Путину удалось много, а, значит, с, сделать плохого и много создать а, там взрывоопасную ситуацию в Украине, потому что прежде всего потому что в Украине а, демократия. Потому что в, в Украине плюрализм. Потому что в Украине дозволено существовать разным политическим силам. Поэтому Путину удалось... Э, демократия оказалась здесь более беззащитна, чем авторитарная диктатура, которая есть в э, Беларуси. Э, сможет ли Путин таким же образом взорвать ситуацию в, в Беларуси, я сомневаюсь. Просто сомневаюсь. Э, ну, э, это не тот случай, когда я могу быть категорически уверен может ему может у него получиться но я очень сильно сомневаюсь все-таки беларусь имеет достаточно большой опыт партизанской войны поэтому я сомневаюсь что в данном, ведь в данном случае если в отношении украины ему надо было создать хаос то есть цели разные понимаете путин не в состоянии съесть украину не в состоянии даже всей, всей мощи российской армии не хватит Путин Украину захватить не сможет. То есть российские танки до Киева не дойдут, просто не дойдут. А, значит э, И у него задача в Украине создать хаос. А, что касается Беларуси, то для решения проблемы 2024 Путину надо съесть Украину целиком. А, вот я совершенно точно уверен, что он это сделать не сможет. Просто не сможет. А вот э, я хочу добавить только одно, что э, вот... Этот слух вот это интервью, на которое ссылается наш уважаемый зритель, который бывший киллер служб безопасности Белоруссии дал Дочевели изданию Дочевели, я бы обратил внимание на другое, что почти сразу же после этого интервью. Путин принял один маленький указ, он подписал закон о том, что экс-сотрудники ФСБ не могут выезжать за границу. То есть как раз это, если угодно, реакция на то, что человек, обладающий определенными знаниями, определенной информацией, может повести себя как крыса на тонущем корабле, ну, мы сейчас все понимаем текущее состояние российской экономики, перспективы российской экономики, о чем еще год назад предупреждал Андрей Ларионов. И это все сбывается. Поэтому это вот где надо искать, с моей точки зрения, связи, а не в том, что Путин приложил руку к этим политическим убийствам. Вот это моя точка зрения. Спасибо большое, господа. Давайте тогда продолжим, и я вам дам знать, как только появится звонок. Спасибо. Игорь Александрович, а у меня вот такой вопрос. Вот мы сейчас с вами беседуем в дни, когда по разным источникам в один из этих дней 140 лет назад родился Иосиф Сталина. Вот сейчас наблюдается, ну если угодно, реинкарнация культа Сталина. И причем это несмотря на многочисленные документы, которые размещены в открытом доступе. Вот как вы это объясните? Ну, можно, конечно, это объяснить какими-то особенностями там, русского национального характера, там, любовь к, твердой, к сильной руке и так далее. На самом деле я не думаю, что русские россияне генетически предрасположены к диктатуре. Я так не думаю, потому что ну, в конечном итоге, если бы это было так, то нужны какие-то серьезные исследования, которые бы подтверждали это, прежде всего такого там физиологического, биологического, генетического плана исследования, которые бы этого подтверждали. Ничего этого нет. Значит, решение, ответ на этот вопрос очень простой. Власть очень старательно создает условия, при которых вот этот культ Сталина возрождается. Ну, смотрите, даже вот последняя пресс-конференция Путина сегодняшняя, которую мы обсуждаем. Обратите да. внимание, как э, Путин ответил на вопрос э, Колесникова в отношении своего, так сказать, главного придворного летописца, главного придворного халуя Колесникова на вопрос о э, Ленине. <клев> Значит, э, Путин очень жестко и однозначно выступил против Ленина сказав, что Ленин, ну, очередной раз сказав, что Ленин заложил там мины под российскую государственность, вот с его этой национальной э, политикой и так далее. И тут же сказал, что а вот Сталин был против. То есть, Ленин плохой, Сталин хороший. Вот э, это полностью переворачивает всю ситуацию. Мы помним, как э, после э, 20-го съезда партии, после размечания культа Сталина, была обратная ситуация. Нам говорили, что Ленин хороший, Сталин плохой, надо вернуться, так сказать, к нормам партийной жизни, к ленинским нормам партийной жизни. Да, да, да. Вот, да прям в ушах стоит этот лозунг. Значит, немножко неприятное ощущение в голове он производит, но тем не менее. Значит, сейчас путинская трактовка прямо противоположная. Ленин плохой, Сталин хороший. То есть, ну, почему хороший Сталин не поправил плохого Ленина, это загадка, на которую Путин, конечно, отвечать не будет никогда. Он, кстати, статью собирается написать по истории международных отношений, будет очень интересно. Видимо, все-таки лавры Сталина не дают покоя, Видимо, хочет оставить под себя что после себя что-то вроде краткого курса. Вот. Но совершенно очевидно, что этот культ Сталина, он производится искусственно, потому что когда мы в русском музее видим шоколадки с портретом Сталина, ведь это русский музей, простите, это не, это, не какое-то, какое извиняюсь за выражение, КПРФ, а это русский музей, там раздают шоколадки с портретом Сталина. Это целенаправленная история. Я думаю, что следующий год, год так 75-летия Победы, он накроет страну сталинизмом. Накроет. К сожалению, я вот здесь я готов так сказать, пожертвовать своей репутацией, но я это предсказываю. Потому что ну, здесь у меня есть для этого все основания. Я просто могу сказать, что для этого созданы все условия. Господа, я прошу прощения, у нас появились звонки, если вы не возражаете, я приму один, посмотрим, что нам хотят сказать. Добрый день, вы в эфире. Я возвращаюсь к своему вопросу. Пусть скажут свое мнение насчет предполагаемых, вот-вот должны выйти дополнительные адские санкции, санкции против «Северного потока-2». Не кажется ли это тем камушком, который утопит экономику России? Угу. Вот так. Спасибо. И давайте сразу возьмем еще один звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Большое спасибо за вашу передачу. У меня небольшой комментарий и вопрос к уважаемому господину Яковенко. Значит... Ну, Путина ругать это каждый может, точно так да, задованный президент, как у нас. Молодой человек, вас не слышно. Говорите в трубку, пожалуйста. <клес> Все, я, я отключил, потому что а, там что-то, проблемы со связью. Итак, у нас есть как минимум один вопрос. Если можете, пожалуйста, ответьте на него. Игорь напомните мне, пожалуйста, еще раз вопрос, потому что я вопрос гружен, по поводу потому что санкций. слушаться вопрос следующий. Да-да, вопрос по поводу а, санкций потока-2. А, Да-да-да, все, да. все хорошо, вспомнил. Значит, ну, здесь тоже, для, мне кажется, несмотря на то, что я, конечно, не считаю себя специалистом в области экономики, но... Uh, Опять-таки, по аналогии могу сказать, что uh, санкции будут неприятны. И то, как uh, выглядят из того, что я знаю uh, санкции uh, против uh, тех производителей оборудования, которые должны uh, вот, uh, по северному потоку работать, я думаю, что это точечные санкции, конечно же, не обрушат экономику России. Не обрушат. Это неприятно, но это булавочные уколы. Uh, есть меры, которые обрушат. Это отключение страны от свифта. То есть, это вот серьезная история, обрушить банковскую систему России можно в 5 секунд. Соединенные Штаты Америки, ну, я понимаю, что банковская система устроена несколько сложнее, она не находится целиком под Конгрессом, но, тем не менее, я думаю, что Соединенные Штаты Америки могут уронить экономику России очень быстро, практически за один день. Это можно сделать. Нет политической воли. Ее просто нет. Вот на сегодняшний момент это связано с двумя вещами. Во-первых, огромное количество бенефициаров, которые, кормятся с просто чудовищное количество. Эстеблишмент Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, он в значительной степени пронизан вот этой э, метастазами, э, так сказать, коррупции путинской. Э, потому что там безумные совершенно деньги на это тратятся. И второе, это не до конца неосознание э, масштабов угрозы, мировой угрозы. Ну, вот, наверное, так. Вот это ленинское словцо полезные идиоты, оно, в общем, продолжает быть актуальным. Mm -hmm. Спасибо большое, Итак, Юрий. Добавить, что Соединенным Штатам достаточно просто отменить свое же внутреннее эмбарго на экспорт нефти. Все. Дальше цены на нефть просто валятся. мировые цены. Вот и все. Итак, господа, у нас остается буквально полторы минутки. Так что ваше заключительное слово, я больше звонки принимать не буду, поэтому прошу вас. Игорь Александрович, у меня очень краткий вопрос. Вот сравнительно, вот буквально несколько дней назад я... Так, что-то у нас со связью. Да, что-то у нас со связью. Юрий, вы нас слышите? Алло. Алло, алло. По-моему, у Юрия замерз компьютер. Просто застрял. Так, э, я вас прекрасно О, вот, слышу. Вот, вот, вот, вот, вот, все. Вот, связь восстановлена. Слышу. Прошу вас, Юрий. Э, так вот, я прочитал несколько дней назад э, один комментарий, что культ Сталина, точка зрения такая, это своеобразный протест на действие нынешнего режима, что люди уже готовы воспринять, хоть Гитлера, хоть Сталина, хоть Мау, хоть... Полпота, прости господи, только не эти. Вы с этим согласны? Ну, с этим можно согласиться. Здесь можно только одно сказать, что это э, общественное мнение в таком состоянии, что оно готово заливать пожар керосином. Вот mm -hmm. э, с, Сталин, э, как замена Путину, это заливание пожара керосином. Я думаю, что это э, историческое заблуждение в сознании россиян, очень на руку Путину, потому что это толкает Путина в сторону Сталина. В принципе, в эту сторону он с удовольствием может покатиться. Да, соглашусь. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за интереснейшую беседу. Анатолий, спасибо вам огромное за помощь при проведении эфира, за прием звонков. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши вопросы. Ну, я как всегда напоминаю. Выводы делать только вам. До встречи через две недели. До свидания. С Спасибо. Года. До свидания.